Я хочу сегодня говорить на ту же тему, на которую Леон говорил уже. И дать немножко другой взгляд на ту же тему. Кто-то помнит, о чем Леон говорил в прошлый шаббат? Алма, аль, Арай. Окей. Okay. Скорби, Скорби рай, вознесение, вознесение Яфей. А намаш на а у, у арешон, Мы говорили про воскресение из мертвых, и Леон закончил. Это проповедь тем, что Ишуа, он первенец из умерших. И он говорил, что ему предан весь суд. Я хочу прочитать одно место с первого послания Коринфянам. 15 глава. с 17 стиха мы прочитаем здесь Шаул говорит с людьми верующими и даже не верующими которые вокруг него и он объясняет им вопрос воскресения из мертвых я прочитаю 17 стиха אמונתכם ועדיין שרועים אתם בחטאיכם ואז גם האנשים אשר מתו ביותם שייכים למשיח, עבודים הם אם אנחנו תולים תקווה במשיח אק ורק למען חיים אלו אז ומללים אנו מכל אדם אבל כעת המשיח קם מן המתים בחור, בחורי כל ישני אפר אם משיח לא וזכרס, תו וירה ושתתנה ובסוישו בגריחך ושך Поэтому и умершие в Машеях и погибли. И если мы в этой жизни только надеемся на Машеях, то мы несчастнее всех человеков. Мы очень много говорили об этом, и все знают, что Ишуа воскрес из мертвых. Почему это, почему это понимание очень важно? באלוהים, Потому что сегодня многие и многие люди, которые не верят в Бога, они думают, что жизнь заканчивается смертью на этой земле. И все, и больше нет никаких дополнительных знаний. И не важно, что там дальше будет, только важно, какую жизнь мы живем здесь. Вас боятся, они холят сот бали. И тогда я могу делать все, что мне заблагорассудится. Они холят нот мя Я могу наслаждаться этой жизнью. Они холят сот дворим раим, дворим товим. Маши, если бифним болев. Я могу делать добро и зло, и все, что у меня лежит на сердце, все мне позволено. Потому что в конце концов я умру, и все, поэтому нужно наслаждаться каждым моментом. Но Шауль говорит здесь, не все заканчивается смертью. Есть еще один есть продолжение. Опоне, בעצם, он также обращается к людям верующим, как он. И он говорит, что если нет воскресения из мертвых, зачем мы тратим наше время на исполнение заповедей, на то, чтобы делать добро? И он говорит, более того, если мы только в этой жизни надеемся на Мессию, то мы несчастнее всех людей. Возможно, ты думаешь, я буду соблюдать заповеди, и тогда Господь благословит меня здесь, на этой земле, но это неправильная цель. Он тергадоль он говорит наша надежда на что-то более великое на что-то что будет с нами после смерти кулям и он хочет показать людям, которые были вокруг него и которые не верили в Иешуа, что после смерти есть продолжение. А в воскресенье Ишуа из мертвых это и есть доказательство чего мою мамаш подумайте что все ученики еще были свидетелями того что еще был мертв и воскрес имлёша мустан там мимишу, или им рау нам им на губу они, они не просто услышали это от кого-то, но они видели его, они прикасались к нему, они проводили с ним время после того, как он воскрес. Это было очень сильное свидетельство. к мы Омар, есть от хамешм от ишахирим, что Рауит Иешуа камлетхиа. И Петр, когда проповедовал, он говорит: если вы не верите мне, есть 500 человек живых свидетелей, которые видели Иешуа воскрешен. Омарем Хаим, в этом я холим лавовили до беритам. Он говорит, они живут до сегодняшнего дня, и вы можете прийти и поговорить с ними. Кломер, биглянчан нашим Рауит Иешуа. А я, лаем идут мы от мо от хазака. Из-за того, что люди видели Ешо, у них было сильное свидетельство. И это также дало им толчок сделать невероятные вещи. Они готовы были страдать, они готовы были умереть машу я и они держались за свою веру до самой смерти потому что они знали что после смерти есть награда вы и это есть наша надежда что не все заканчивается смертью но есть продолжение и что это за продолжение надам в конце концов каждый человек, который умер, он воскреснет. ему ему бы надам то Неважно грешник он, преступник или праведник, каждый воскреснет из мертвых. И почему он должен воскреснуть из мертвых? мы если мы говорим про жизнь после смерти, про вечную жизнь, наше тело не способно жить во веки веков. Поэтому каждый человек должен получить нетленную плоть. בזא משה יקר, קולבי נדámו יאכומ ליתחיה, יאכABEL גוֹעַ שֶלֹּמֵי תְכָלֶיּוֹתָר, שֶמּוֹסְגָלִי חִיּוֹת לְנֶצַח. Поэтому каждый человек, который воскреснет из мертвых, он получит нецеленое тело. וביש维尔מא יאכומ ליתחיה. И для чего он воскреснет из мертвых? יאשׁ קמא פסוקים שמים דברים לַזֶּה. Есть некоторые места писания, которые говорят об этом. בְּחָדֵמֵי פְסֻקִים וְרָשׁוּם בְּסֵפֶר דַנִ� Быпасукштайм Сефер Даниэль. Омер. Перекштаймиср. глава второй стих. Ве рабим яшне адамот афар якиту элю лехайе улям ве элю И многие спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное посрамление и поругание. Еще Омер дворим мамаш мамаш домим мы от еще говорит практически те же вещи б игертеля йоханнан в послании иоана б в пятой главе посланию ева евангелия евангелия Евангелие туоана 5 глава бы поыл изриммон и 28 стих altит мы у льот כי תבושה שאכל שוחנאי כבیر ישמאו את כלו, ויצו אסאיה טוב לתכומה של החיים, ואסאיה רע לתכומה של המשפט. נידViewItem, بأنступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос сына Божия, языду творившие добро воскресения жизни, зло воскресения осуждения. קלמר אחיי הולמ, чтобы נדמ וקמ לחייה, utzarih lavolim ישפַט, gdayshe ikabel din, mai krei to'ala. Когда человек воскреснет из мертвых, он должен будет прийти на суд, для того, чтобы решили, что с ним будет дальше. Или он будет жить вечной жизни с Богом, в Божьем Царстве. Или, как написано здесь, будет в вечности находиться в озере Огненном то есть вечность она неизбежна будет вечность или с богом или в, озером, в озере огненном или в страдании или в радости в за за и об этом суде написано в книге откровения читайте в дома это очень интересно в мипат <и>, <круто> <круто> <круто> и суд – это не место, куда ты можешь прийти и соврать, и что-то скрыть. И написано, что там будут открытые книги, и в этих книгах будет написано все, что вы делали. אין דבר שם שאלח על esta termi ne'iluim. Нет ничего, что сможет скрыться от Отечей Бога. קולא מחשבות ארוח שלח, קולא מהasics ש'עב בנadam ל'יודא, אכול יוחה ל'פנ' אלוים ו'ל'פנ' קולא מלכים, ו'ל'פנ' קולא אנשים. Все злые мысли, все дела, которые вы можете скрыть от людей, Бог будет видеть все. אֶתַּי אֲחֹלֵה לֹא בַדְּבָרִים מִיּוֹלִים, אַבַּי יֵמָשׁוּ קָתָן שֶׁאֲתַי מָסִתִּיר בִּפְנֵי ты можешь делать вести замечательную жизнь и делать добрые дела но есть что-то одно маленькое что ты скрываешь и там это не может быть скрыто все будет открыто перед Богом невозможно чтобы там было что-то скрыто вся тьма выйдет на свет и Божий стандарт он очень высокий он будет судить стандарт по он будет судить тебя по своему стандарту и он также спросит тебя, почему ты не принял Ешуа? Ты можешь сказать, не видел, не слышал, не знал. Но Бог скажет, я послал своих людей, и они рассказывали по всему миру. Почему не послушал? Почему не принял? Уже не будет что сказать и этот суд будет очень серьезный и оправдаться хорошими вещами, хорошими делами потому что все зло, которое когда-либо ты делал, будет открыто и на что в этот момент можно будет только уповать, это на Божью милость. Masim, Написано, что там будут книги, где записаны будут все дела, и только одна книга, книга жизни. החיים, если кто не будет записан в книге жизни, то тот будет брошен в озеро огненное. И тогда есть вопрос, если и так его имя не записано в книге жизни, и все равно он будет брошен в озеро Огненное, зачем его уже судить? Потому что, скорее всего, в озере огненном тоже есть разные уровни. Рамот, Уровни наказания согласно делам. Больше согрешил, больше будешь страдать. Больше, а меньше согрешил, меньше будешь страдать. Но на всю жизнь. И нет никакого пути вернуться. Это ужасное место. И наказание ужасное. Авал еш лану для Теква. Но у нас у верующих людей есть надежда. Я хочу, чтобы мы продолжили читать то, что из книги Иоанна. Aber с 22 стиха будем читать. А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 когда-то Ишуа сказал, я есть в пути, никто не приходит к отцу, как только через меня. Коль бы надам, магид, коли иудеи, и шахи ортодокси, Каждый человек, еврей самый ортодоксальный. Даже если он не поверил в Иешуа, ему придется пройти через него. И он даст отчет, почему он не принял Иешуа. Скорее всего, будет очень сложно пройти этот суд. Когда ты стоишь перед человеком, которого ты пренебрег и отверг его, Представьте э, такую ситуацию, что вы обидели и отвергли какого-то человека. Вас потом и представьте, что этот человек оказывается судьей на каком-то вашем суде. Или он должен принять решение относительно вашей судьбы. Тогда вы, естественно, будете бояться. И потом вы скажете, что же я наделал? как я теперь буду стоять перед ним каждый должен будет пройти через Ишуа потому что Ишуа это врата здесь есть обещание для верующих 24 стих амен,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 אלוהים, אלוהים לו, לשם, он не будет стоять перед Богом, когда Бог будет решать, куда он пойдет, туда или сюда. שלו, он говорит, что его имя уже написано в книге жизни. ענקית, Это огромная надежда. הזאת, И на, за эту надежду нам нужно держаться. Это אתה... квар... כвар יש לך ха סופ, כвар יש לך ха דовар בורור איפוח את זה. У тебя уже есть определенный конец, есть ясное место, где ты будешь? Варב' פאמיי משהי ל'קשי אני שואל את אנשים, ואני אומר, יהודי, תחמוד כי זה חוסר על עצמו, כי אני אומר לא אנשים, אנחנו נמות היום. מי חושש שיויהי מלויים? אז חצי מהעולם אמרים אנחנו קני רלו, לא יודעים. И этот вопрос я задаю часто, и уже знаю заранее ответ, потому что он постоянно один и тот же. Когда я спрашиваю людей, если мы сегодня все умрем, кто уверен, что он будет с Богом? И половина из, спрашивающих, из тех, кого я спрашиваю, говорят, мы не знаем. Скорее всего, нет. Вы за Таут. И это неправда. Потому что Бог здесь сказал, что если ты принял Мессию и в свое сердце отдал ему свою жизнь, то у тебя есть место в вечности. Почему люди находятся в сомнении и сомневаются, где они будут? Потому что они говорят себе, но ну, я не совершил. Я тут и там плохо поступил. Но я спрашиваю тогда, что ты завтра будешь совершенным? Может, послезавтра будешь совершенным? Мы, когда живем в этой жизни, мы никогда не будем совершенными. И наше спасение не зависит от наших дел. Ты можешь попытаться оправдаться делами и прийти на этот суд. Или ты можешь сказать, отец мой, я верю в Иешуа. Он сделал то, что дает мне мое совершенство. Его делами я оправдываюсь. Только вера важна. И есть только одному, что может дать нам сомнение. И не, или не то, чтобы сомнение, а точно вы можете быть уверены, что вы не будете там. הזה, и это за некра. Осознанный, осознанный грех. Когда ты знаешь, что ты грешишь, это и ты любишь этот грех, ты понимаешь, что это грех. Но ты э, наслаждаешься ими, не хочешь его оставлять. И Дух Святой постоянно говорит с тобой. Но ты продолжаешь делать этот грех постоянно. Ты даже не хочешь бороться с этим грехом. И тогда в послании к евреям написано, что уже не остается жертва за грех. Но сильное наказание. Но если ты грешишь, потому что все грешат, но ты борешься и ты просишь прощения, и ты пытаешься противостоять этому ты Иногда ты падаешь. Это естественный процесс. Ты пытаешься доставить плод Богу бог делает свои перемены внутри тебя и ты открыт к нему а за рак ему тогда все зависит от твоей веры и не отдел они бы так я хочу вас ободрить и держитесь за эту надежду. ему уверены в этой надежде бы еще в Иешуа у нас есть надежда, и мы не приходим на суд. И э, Божий суд, как написано, это ужасный день. Все Писания говорят про этот э, ужасный день, когда наступит Божий суд. <и>, <и>, И мы не приходим на этот суд. Это великая надежда. Но но я хочу продолжить сказать вам еще что-то мы говорили про воскресенье из мертвых я сам и как Леон уже говорил мы люди не совсем понимаем хронологию событий или сами события которые должны произойти но я очень сильно изучал эту тему и можно сказать получил откровение, но как для меня выстроились вещи в порядке. Есть три воскресения из мертвых. Шалош Есть три воскресения. Первое. Когда будет первое воскресенье, это когда будет э, глаз, э, как написано, трубный звук с небес и написано что все верующие которые умерли они все воскреснут из мертвых и все верующие которые находятся на земле в тот момент вознесутся к Иешуа об этом Леон говорил в прошлый раз о вознесении гам и то есть все верующие ранее умершие или те, которые остались в живых, вознесутся, чтобы быть с И получают вечное тело. Нетленное тело. И они поднимаются к нему для того, чтобы вместе с ним править. дворим Потом есть разные события и разные действия дьявола и все остальное, как написано «Великая скорбь» и когда все верующие поднимутся тогда может быть останутся люди которые может быть где-то сомневались и тогда они увидят это событие и поймут что все написанное в Писании истинное и, и тогда они должны будут пережить эту великую скорбь и доказать свою веру и многие из них умрут и тогда будет второе воскресенье из мертвых. Второе воскресенье это те, которые э, не умерли после первого воскресенья. Те, которые умерли в одни Великой Скорби. Они воскреснут и придут для того, чтобы править вместе с Иешуа на этой земле. Первое воскресенье, это все верующие воскреснут живые и мертвые получают царство Бога вместе с Иешуа потом есть дни великой скорби есть люди которые начнут каяться их убивают сам гамма Потом наступит время, когда Бог связывает дьявола и отправляет его в озеро в огненное, и люди начнут воскресать из мертвых Эллю те, которые בצרה. умерли в дни великой скорби. Потом, Потом все верующие будут править здесь на этой земле. Которая называется тысячелетнее царство. Вас ие и тогда будет третье воскресенье после тысячи лет когда воскреснут все остальные и добрые и злые и тогда их будут судить и тогда Бог будет показывать их дела может быть будут те люди, которые мы будем говорить, но это уже очень хороший человек был, посмотрите, какие добрые дела он совершал, неужели его ват, но только Бог будет судить. Но все верующие находятся в старстве, они может быть будут даже судить вместе с Иешуа есть еще один пункт здесь. Понятно то, что я рассказал. Но есть еще одна вещь. Потом мы вдруг читаем во многих местах Писания, что Шауль обращается к верующим людям. И он говорит им, например в римлянах в или в Коринфинах. ом щекое написано что каждый должен явиться перед судилищем машиха для того чтобы получить награду за свои дела ошо или он <ы peso -took> говорит, разве вы не знаете, что каждый из нас даст отчет Богу? И он говорит это верующим людям, и тогда ты спрашиваешь, почему это? Здесь, с одной стороны, говорится, на суд не приходят, с другой стороны, на суд приходят, где здесь найти правду? После этого все верующие воскресли из мертвых. Есть э, суд. Другой суд. Нет тот суд, который определяет, где ты будешь в вечности. Но тот суд, который определяет, где ты будешь в Царстве Небесном. Сувель יותר, сувель Помните, я сказал, что в uh, гиене огненной будут э, уровни, кто-то будет страдать больше, кто-то меньше. То же самое есть в Божьем царстве. Что То есть есть инструменты, которые, как написано, сосуды для почетного употребления и сосуды для менее почетного. יש כהילו שיאמיו ממאש מלהקים כרובי מילויים, và יש כהילו שיאיו שאמאivosו אורחוכצת. И есть места в Царствии Небесном очень близко к Богу, есть до отдаленных мест. Вели докмазе машикатов бе ела 3, אומר, uh, и в первом Коринфе нам написано каждый смотри из чего строит. Есть те, которые строят из золота, есть которые строят из соломы. <клумер>, <клумер> Это уже дела верующих людей. Что мы сделали с нашей верой? Какой плод мы принесли Богу? Возможно, ты спасся? и больше а я ничего, ничего не сделал, тебе было очень хорошо, попытался там и здесь немножко пожертвования а те, есть те, которые оставили всю свою удобную жизнь и уехали в Африку как Миша те, есть говорил. те, которые служили в общинах, служили вне общины и принесли много плода Богу и это тот суд, за который ты получишь награду, то, что ты сделал. И это то, что определит, где ты будешь в Божьем Царстве. Есть суд, который определяет вечность. Там мы не находимся. И есть суд для верующих который определяет где ты будешь в царстве очень важно для Бога чтобы мы принесли плод и не просто так написано собирайте себе сокровища на небесах а не на этой земле потому что это то что даст вам потом плод я надеюсь, что я смог вам передать эту тему немного более ясно. И две вещи, которые я хотел действительно что подчеркнуть есть, в этой проповеди. Что есть жизнь после смерти. И еще доказал это. И у нас есть большая надежда в Иешуа, что мы не, когда мы приходим на суд, но только если ты не находишься в грехе. И боритесь с вашими грехами. Я хочу закончить на этом.